Ну, а если у вас появились явные симптомы заболевания? Проблемы с чтением и письмом? Сложность в распознавании лиц? Прямые линии начали искажаться, и мир вокруг стал похож на королевство кривых зеркал? Нужно срочно бежать к офтальмологу. Давайте с вами проверим зрение. Держите вот такую лопаточку. Один глаз закрываем, смотрим прямо перед собой, и я вам буду показывать буквы. Первое, что проверит врач остроту вашего зрения. Для этого используется проектор знаков. В обычных поликлиниках есть упрощенный вариант таблицы Сивцева. При прогрессирующей макулодистрофии пациенты часто жалуются на искажение букв. Попробуем вот верхний ряд прочитать. Ша, К да. И. В, кажется, Б. Вижу, какая-то вот, какая От... какая кривая какая да. я ее не вижу. А верхние буквы ровно вам видны? Нет, не ровно. Тоже немножечко искажаются, да, да, да, контуры? Надо очень напрягаться для того, чтобы… Mm -hmm. Да, неровно. Ну, судя по тому, что у вас есть искажения, возможно, есть проблемы с центром сетчатки. Нам надо будет продолжить диагностику. Следующий этап – осмотр на щелевой лампе. Правда, он возможен только, если все среды глаза прозрачны. Давайте посмотрим, в каком состоянии ваша макула. Mm -hmm. Ставьте, пожалуйста, подбородочек. Бум, прижимаемся и смотрим прямо перед собой, пожалуйста. Можно вот на вот этот огонечек. Смотрим прямо. Врач визуально может оценить, есть ли серьезные нарушения маку. В норме она более желтая по сравнению с остальной сетчаткой. Если есть нарушение, цвет меняется и появляется крапчатость. А если произошел разрыв сетчатки и жидкость попала в стекловидное тело, то цвет будет багровый, как кровоизлияние. Но я вижу, что есть визуальное изменение. Это может быть признаком дистрофии сетчатки. Нам надо будет с вами продолжить диагностическое обследование, чтобы посмотреть, что происходит в самой макуле, под ней и насколько сильно повреждено зрение. Спасибо. Одним из важных исследований, которое показывает, нет ли выпавших фрагментов в поле вашего зрения, то есть не вышли ли из строя какие-то фоторецепторы макулы, является периметр. Нина Михайловна, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Тихонечко. Здравствуйте. Присаживайтесь вот сюда. Михаил Юрьевич меня зовут. Сейчас мы Привет. будем делать исследование периметрии. Исследование определяет центральное и периферическое поле зрения. Делается по очереди для правого и для левого глаза. Для того, чтобы закрыть глаз, я вам выдаю повязку на глаз. Отлично. Ставьте голову в углубление. Каждый раз, когда вы видите огонек, Нажимайте на кнопочку. Исследование началось. Для пациентов с подозрением на макулодистрофию подбирается определенная программа. Так как проверяется центральная часть зрения, огоньки, которые должен увидеть пациент, будут появляться в середине периметра. Причем здесь важны и размер, и яркость, и цвет огонька. Более подробно про работу самого периметра вы можете узнать в программе отслоения сетчатки. При отсутствии нарушений человек видит картинку целиком. Но как только нерв, который связан с конкретным фоторецептором, отключается, один из фрагментов выпадает из поля зрения. И чем больше нервов повреждено, тем больше таких фрагментов человек не в состоянии увидеть. Для сравнения – это результаты периметра здорового человека. А это – пациента, страдающего запущенной макулодистрофией. Все так же, как и с пазлом. Помните, чтобы поставить правильный диагноз и назначить лечение. Одного исследования недостаточно. Необходимо знать о сопутствующих заболеваниях, параметрах глаза, состоянии макулы и сосудов ее питающих. Иначе попытка назначить лечение будет напоминать игру дартс с очень большого расстояния, где шанс попасть в десятку крайне мало. Но с каждым новым исследованием... Врач подходит все ближе к установке правильного диагноза, и тогда назначить лечение уже не проблема.